Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, И уже буквально скоро наступит 2023 год Ребят, я хочу начать данное видео со слов благодарности Всем, кто подписался на мой канал 5 месяцев назад я стартовал И на сегодняшний день количество подписчиков На канале танцует в районе 5000 Я безумно благодарен, безумно счастлив и отдельно хочу поблагодарить самых активных Подписчиков моего канала Славу Танкиста Михаила Димку Фамум, Тетю Таню, Бравл Ростика За огромную помощь в проведении Стримов, Найт Бейса за поддержку, которая длится постоянно. И особенно Незерита, Хизи, Хаски-Хаски, Деда-Пердеда, от которых я получаю крайне приятные комменты под своими видео. Спасибо вам большое, ребят, я благодарен всем остальным, кто является активными участниками переписок под моими видосами и кто одним из первых подписался. Ну а кроме того, вам рад приветствовать всех, кто подписался недавно. Ребятушки мои золотые, все мои зрители, даже если вы не подписаны на мой канал, я безумно хотел бы от чистого сердца поздравить вас и я хотел пожелать бы вам в первую очередь в личной жизни в реальной жизни ребят не здесь не в игре а в первую очередь в реал лайф самого лучшего что только может быть великолепных взаимоотношений с вашими близкими пусть они любят вас такими какие вы есть на самом деле и вы любите их такими какие они есть на самом деле пусть вам всегда везет пусть они всегда поддерживают вас и у вас всегда будет свободное время на то чтобы проводить его со своими родными любимыми близкими мамами папами братьями сестрами женами мужьями детьми внуками да кем угодно главное чтобы это было были самые приятные для вас люди. Ну а что же касается пожеланий в отношении нашей с вами игры, пусть всегда вам выпадают прям танки, которые вы хотите, пусть всегда фартит в ивентах, пусть всегда будут победы в боях и пускай в первую очередь вы будете получать удовольствие от того, как вы проводите свое время в танках, а не заморачивайтесь над тем, о господи, проиграл я или выиграл. Получайте удовольствие, ребят, от жизни реальной, получайте удовольствие неимоверное от нереальной жизни в нереально классной игре. Ну и жду вас всех на своем канале, жду вас в виде подписчиков, жду вас в виде постоянных зрителей, обязательно встретимся с вами на стримах. Всех благ вам, хорошо отпраздновать и увидимся с вами в 2023 году. Всем пока-пока, до встречи, мира вам, ребят, и спокойствия.